покашлять, дай! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта! И сегодняшний выпуск, видите, он в таком нетрадиционном виде. Э, хочется рассказать вам о самом страшном сне пилота в VLEG. Это врачебдолёкная там какая-то экспертная комиссия, как она называется. И каждый пилот дрожит обычно со страшной силой, когда слышит это слово VLEG. Это вот а -а -а, ужас, ужас, ужас. И так как я имею опыт прохождения в VLEG не только в Российской Федерации, но и в других странах, то я попытаюсь вам рассказать вообще в принципе в чем разница и как это делается в разных странах. Потому что смотрите, я, я достаю из широких штанин вот такие вот кучу документов. значит У меня есть сертификат медицинский класс 2 французский. Получили мы его с другом Сережей вчера буквально по горячим следам все снимаем сейчас мы его этот сертификатик-то вот в развернутом виде как положено Ой. вот такой красивый, действует на 2 года сколько заняло получение этого сертификата времени действительно не нужна мне эта камера 25 минут то есть 25 минут один человек, один врач, то есть я пришел меня облепили датчиками ну, к назначенному времени быстренько сняли кардиограмму Потом проверили зрение, потом э, проверили там давление, еще чего-то, еще чего-то. Один сертифицированный специалист, специалист этот сертифицирован делать все. И он, соответственно, все проверил, посмотрел меня, послушал залобы и так далее, и тому подобное. И еще где-то минут 15 он заполнял документы, ну, может быть, 12. То есть часть времени из этих 25, ну, 5 минут, это еще было писанина. Вот, вот на этой бумажке, там, в таких красивых бланках они у меня дома остались. Зачем мне это нужно было? Потому что мне сейчас нужно менять лицензию мою инструкторскую, точнее мою лицензию французскую менять на литовскую. Она все равно европейская остается. И для этого мне нужно подтверждение было вот этого класса 2, потому что вот литовские медики более придирчивые. А, да, в Литве осталось что-то посередине между Советским Союзом, точнее там сейчас Российской Федерацией и... Франции, потому что вот, вот какое-то наследие такого советского, со, со, каждый пилот должен такой быть здоровый, что кирдык, что ему там во все места заглянут. Вот во все места заглянут у меня тоже есть. Вот это вот в 2011 году я получил э, в Лек на Волоколамском шоссе, где-то проходил его, заняло это у меня 4 дня. Вот эту бумажку получил за 4 дня и порядка потратил я что-то в районе 350 евро тогда. Кстати, вот это вот стоило 80 евро вчера. Это сейчас меньше, сейчас говорят за два дня можно уложиться, вот, но ну, не знаю, вот мой, мой опыт это четыре дня, я вот сейчас взлетим на планер, я в воздухе байки буду травить, сейчас пока такая ин интро, вот. И что у меня еще есть? У меня есть еще вот такая водительская справка, которая получена действительно там за, не знаю, два часа обычная справка водительская, которая работает с лицензией ультралайт, вот эта лицензия, которая позволяет мне летать на самолете до 495 килограммов, она пожизненная, бессрочная действует только правда с этой медицинской справкой то есть если можешь ездить на машине то можешь летать на этом на самолете такая справочка стоила мне по моему 30 евро что ли вот и что у нас остается видите сколько у меня бумажек всяких вот я тебе могу похвастаться лицензиями которыми я владею потому что чтобы вы понимали что я не просто рассказываю а все это прошел ну например вот у меня французская лицензия сейчас я ее меняю на такую же абсолютно на литовскую чтобы мне поставили инструкторский допуск туда Дальше у меня есть вот эта самая главная лицензия, это очень, вот эта Росавиация должна признавать, она бессрочная, действует тоже с медицинским свидетельством, то есть надо российский ВЛЭК будет проходить, но по идее это абсолютно вот эта шутка дефицитная лицензия, потому что их мало и Росавиация текущая только их и признает, то есть если летать в России на планере легально, то вот только вот это. Но мне на пластик менять отказываются. Типа, надо кучу бумаг еще и зовутся, где я получал. АУЦ давно закрылся. Ну, в общем, как обычно. Будем с ними биться с Росавиацией. Вот. А вот эта вот ДУСАФовская бумажка, рабочая сейчас, свидетельство какого-то там специалиста. Вот. Она вроде как действующая. У меня здесь как раз стоит инструкторская отметка. Вот. Я проходил все эти курсы инструкторские. вот Я могу на... вот официально учить по этой штуке, которая, конечно, здесь не работает поэтому поэтому видите сколько бумажной работы Итак, я вам сейчас когда взлетим чтоб не на земле рассказывать на земле не так интересно расскажу полностью все как я с каждой бумажкой возился какие нюансы где как может быть где-то ну, не сэкономить а упростить себе жизнь вот и погнали Эгэ! Нормально. То есть, несмотря на такой хороший прогрев, красивая золотая осень, восходящих потоков мало. Итак, VLEG. Свое знакомство с VLEG я начал в России в 2000 году, когда я учился летать на самолете Як-18Т. На Т-шечке отлетал 20 часов, и у меня уже должен был быть первым самостоятельный вылет, и перед ним нужно было пройти VLEG. Ну и я все время пока учился, все время говорил моему инструктору, слушайте, ну я там, как же я в ЛЭК пройду, если меня там в свое время даже в парашютисты не брали, он говорит, да фигня, там в ЛЭК у нас за 150 долларов проходит только, не проходит только мертвый ну так оно и было, Меня дали какого-то доктора, женщину доктора которая меня бодренько провела по всем домодедам, по-моему это было провела по всем врачам Врачи, значит, не полубались. Одна тетушка только, которая уши проверяла, мне говорит, как же ты будешь летать на самолете, если ты не хера не слышишь эту чистоту. Я говорю, слушайте, ну наушники хорошие куплю и буду летать. Есть, вот с тем говном, с которым, который одевали, там, купил себе бассейн нормальный и летаешь. Прошел, положил, не слетал, но я на 18Т самостоятельный, потому что начали гореть тарканики. Короче, в общем-то, вся идея это умерла следующий раз э, я столкнулся с Флэг, уже непосредственно, когда летал на, надо было летать на планере, э, я пошел проходить его по-настоящему. Ну, там были два варианта, можно было пройти его, получить бумажку и по ней летать. Я так тоже делал и спокойно летал. Но потом, в силу разных обстоятельств, я думаю, дай-ка в конце концов я попробую. Ну, Почему? У меня было время, настроение, деньги, все было, чтобы я это сделал. Я потратил 4 дня. Началось с того, что мне нужно было зайти в поликлинику и получить какой-то открепительный талон, что я в этой поликлинике не состою по месту жительства. Ну, так как иностранный гражданин литовско-подданный, то по месту регистрации пошел в поликлинику и говорил «Слушайте, дайте справку, что я к вам не обращался». «Так вы же там сейчас обратились, так я обращаюсь за справкой». «Но ну, а как же мы можем справку дальше, вы не обращались, если вы к нам обратились за справкой?» Ну, короче, был бурдом, никто не хотел брать на себя ответственность, я дошел до врача, который там в общем-то, покорежился, покорежился, но в конце концов эту дурацкую справку дал, и я потерял на это один день жизни. Он, Вы должны всех врачей пройти, вы может, вы болеете чем-нибудь. Слушайте, я сейчас пойду на лайки, мне только в в задницу не заглянут, а то и туда посмотрят. Вот, получил я эту бумажку, что я там не лечился ни от каких страшных болезней. Потом я пошел в психдиспансер, в наркодиспансер. Меня там и там понюхали, и там. Ну, веселее все было, по-моему, то ли в псих, то ли в нарко, то, что я пришел за 15 минут до конца рабочего дня, и женщина, которая должна была меня осматривать, она сказала, у меня рабочий день кучу. слушайте, ну я там через пол уехал, ехал, 15 минут у вас еще, никого нет в очереди, ну пожалуйста. Ну мне завтра опять к вам ехать. Ничего, мне еще надо собрать вещи. Я говорю, ну, обычно рабочий день, если до 4, а у меня там до 4 был, вы 4 закончите, как раз меня примите. Завтра мне расскажете, как я вас буду принимать. Ну и прихожу на следующее утро, там стоит очередь из э, всяких наших друзей из разных республик, вот, и э, они очень нервничают, переживают, ну а тетушка это приходит, полчаса она опоздала, я там какой-то сороковой в очереди, э, делаю замечание, что вы знаете, вот вы вчера на 15 минут раньше ушли, а сегодня на 15 минут позже, на полчаса позже, Говорит, сейчас я тебе все расскажу в кабинете. Ну, захочу в кабинет через два с половиной часа, и на меня вываливается ушат такого дерьмища. Ах ты там, чухонец, проклятый нам паспорт войны, что. Понаехал вас тут и вообще и так далее. Хорошо, что диктофон купил включил. Ну и мы с Титушку мило побеседовали, я сказал, что оскорблять страну, в которой я родился, и паспорт, который имею Литовскую республику, в общем-то, как бы она никакого права не имеет, а тем более меня еще. Но я не буду там углубляться выражение, которое я там использовала. Я с этим диктофоном поднялся. Мы с ней категорически рассолились. наверное, я тебе только могу дать направление золотарем работать на этих цистернах с говном. Вот туда ты годишься, а больше никуда. Пошел я с этой штукой к начальнику этой конторы, наркопсихи или чего-то там. Отключил диктофон, значит он послушал, говорит, понимаете, но ну она такая нервная, может у нее там дома что-то, может там, не знаю, месячные там, еще что-нибудь. Ну, ну, давайте ее простим, нахера не прошу я. Я вам сейчас все выпишу, только вот вы ничего не делаете. Я говорю, нет, я напишу заявление, я вам давайте бланк, все, я там написал, подписал, входящий, исходящий, не знаю, скорее всего, он его потом выкинул, но хотя бы что-то сделал. И начальник заполнил все бумаги мне, говорит, вот идите только к ней подпись, печать поставьте. И я пошел, она говорит, ставьте печать. Надо было видеть, как она ставила ее. Ну, не суть. Это второй день жизни, я потратил второй, третий на вот эту вот пироту на эту. Третий я пришел уже непосредственно в лайк это где-то в районе было Волоколамки. Попал уже на комиссию, там ходят такие стуардесы с длинными ногами. И пилоты такие настоящие в кителях, такие красивые, такие все солидные, и я такой раздолбать шорты. Вот я обычно вот, так, как я сейчас летаю, вот видите, вот шорты, ну и там также был, практически. Все трясутся, ну и на всякий случай я начал трястись, потому что очень страшно. В ЛЭК все там, все рассказывают в очередь какие-то ужасы. И заплатил какие-то деньги там официально, ну там, прилично там, евро под 150, наверное, было в тот момент. И потом какие-то еще анализы надо было сдать боюсь я всего этого, но захожу значит, на комиссию, сидят все такие серьезные, первично что-то нужно было зайти, чтобы потом послали куда подальше Ну, по всем врачам. И я вот захожу и сидит такая бабушка, божий дуанчик очень, кстати, признательная женщине. веселая-привеселая, говорит о, планирист, я говорю, планирист а еще что, я говорю, пара планирист, а таких знаешь она, оказывается, списывала наших друзей, которые там на и летали вот, отлично их списала вовремя потому что они получили гигантскую пенсию по шуму которую потом отменили ну, не суть. Это, там Потом она со мной разговаривала. А тут она говорит, ну, отлично, ну, давай вот вот тебе. И намечает схему действий, и меня как-то попускает. вот Буквально на хорошего человека наткнешься, вот, председателя комиссии, и сразу вроде как даже в проходить хочется. Ну, а дальше я ходил по каким-то странным местам. Какой-то такой, не знаю, мочу носил, пропавший мочой какой-то барак непонятный. То есть там лаборатория, она, она вот настолько выглядела жутко, что туда даже заходить было страшно. Ну, кровь, правда, я сдавал в приличном месте. А вот, в одноразовых системах. Спитный спит И э, все это я уложил вроде как в первый день. Что-то не успел сдать где-то. Вот на второй день, значит, я досдал с утра что-то. И после обеда так оказалось, что я смог уже прийти. Получается, четвертый день во второй половине дня. Все было доделано. Я прошел всех врачей. Там, естественно, мне сказали, что глаза мои не видят. Астигматизм с такими глазами летать нельзя. Потом второй врач, который уши, левое ухо у вас вообще не слышит каких-то частот, значит, там вообще непонятно, как вы летать будете. А еще был кто-то, тоже был... А, сердце. Сердце у вас бьется там, 44 оборота вообще не видно. Как вы вообще летать собираетесь? Ну вот, примерно каждый врач так сказал. Ну, значит, записали мне все это вот снуковину. Ну и дальше вечером я прихожу четвертый день к уже председательной комиссии. и. Собираются вот эти все врачи, там, в общем, всех запускали на 10 минут, каждого обсуждали 10 минут, и дальше или вон, или вроде как получают. но и обсуждают меня. Ну, он же слепой. Ну, так и ну говорит, ну, смотрите, какой опыт, как парит там, 3000 часов налета на параплане. Конь-огонь. такой же глухой. Ну, а что ему там слышать в этом плане? Так у него же сердце не бьется, вдруг он капуль откинет. но это, кстати, вопрос, к чему, а зачем ВЛЭК нужно? Ну, ВЛЭК, по идее, нужно, что вот я сейчас не откинул копыта под нагрузкой сейчас что-то случится с планером, мне придется рулить активно, ну и тут раз и все, и остается один Серега на борту ну Серега, ты планец посадишь сам? да, конечно посадишь потому что инструктор первые там буквально 2-3-4 дня показывает курсанту как хоть как-то чучелкой-тушкой шлепнуть на планету вот ну вдоль склона походи, наверное Он сейчас красиво будет, а нам на все равно ты хватит бабушка спасительница моя она просто всех вот вдохновила, что посмотрите какой пилот, конь-огонь Планерист, опять же там и не нужно ему столько, то есть человек понимает, что не нужно менять здоровье как космонавту, то есть совершенно другие требования, в Европе кстати как раз так и есть и она у меня даже лежит это заключение, в нем написано ввиду большого налета опыта ла ла ла и так далее с учетом того, что не видит, не слышит, сердце не бьется все таки допустить по второму классу разрешить полеты на планерах, ля ля ля ля ля вот и я с этой вот бумаженцей, такой весь счастливый и довольный Допускают, я получаю первый в жизни свой ВЛЭК, весь счастливый и довольный, на, по-моему, 2 года. Тогда не надо было еще вот эту дебильную, как сейчас, промежуточную какую-то аттестацию. Это раньше было, получил на 2 года и свободен, а сейчас получил на 2 года, еще в середине года на какую-то промежуточную проверку приезжаешь. Вот, конечно, надо дебилизму такому додуматься. Вот, на этом мои заключения с российским ВЛЭКом закончились. И я не скрою того, что был очень простой способ была возможность прийти в хорошее место и получить этот влэк саму бумажку дурацкую там за определенную сумму денег просто так и не проходить его и с этой бумажкой вроде как при глаза во всех клубах пускали ну все знали все ну как обычно но иначе бы не летал никто правый 45 час кстати уже действительно все абсолютно проходят летают на плане и абсолютно честно и процедуру С одной стороны, вроде как, немножко упростили. Она стала там, смотря где, попроще в России. Говорят, за два дня проходят спокойно. Вот. Но это все равно два дня жизни. Это какая-то определенная сумма выкинутых денег. и Ничего хорошего. Как проходить сейчас? То есть, это по месту жительства какая-то справка берется. Проходится псих, там наркодиспансер. Дальше на комиссию сдаются анализы. Проходятся специалисты. И потом все это вместе в кучу. И получается бумажка. Ну и потом раз в год проходится какой-то быстрый, скоростной промежуточный влэк. Там ты приходишь и там за полчаса вроде как там быстренько что-то там тебя там смотрят, что-то замечаний нет. Еще год летаешь. Это в России. Теперь как это происходит во Франции? Во Франции все очень просто. То есть здесь нет вот этого маразма с тем, что ты должен сдать там анализы, как не знаю космонавт. Ты просто приходишь к одному специалисту, но он правда там их немного. Ну вот у нас есть в ГАПе специалист. Один там потом, допустим, в Мануске есть такой специалист. То есть они сертифицированы на то, чтобы выдавать заключение по второму классу. По первому там все сложнее. Но второй класс он может дать. И он смотрит то же самое. Он снял кардиограмму, давление, там, не знаю, глаза. Все. То есть он, у него кабинет оборудованный, в котором там все есть для того, чтобы проверить нас. И занимает это удовольствие, я уже говорил в начале видео, 25 минут. Занимает, из которых там минут 10, это там 12, это оформление бумажек. То есть быстренько, то есть он там записывает но ну, а кардиограмма челка там 5 минут кто это, это это это это все оборудование пристреляно человек знает свою работу ну, 25 минут и стоит это 80 евро и на два года ну, вот сереге вообще повезло он молодой 37 лет ему на 5 лет дали не 5 лет дали а на 5 лет в лекта все реально для людей и это настолько вот радует вселяет какой-то оптимизм и в Германии примерно то же самое, то есть у нас на аэродроме летает дедушка, у котором самый такой возрастной 86 лет был дедушка, штаток летает, купил планер человек 88 лет, планер купил новый, он говорит мне там чтоб лет до 100 хватило, вот, это реальность. А у нас считают, что пилот должен, да вдруг он сейчас помрет и кого-нибудь там угробит, ну, Вопрос энергии. Сколько в этом плане энергии? Ну, в принципе, так. Можно, конечно, на планете что-нибудь натворить. Но, как правило, летают на одноместных дедушки. И дедушки еще летают. Там есть класс э, ультралайт. Э, до 495 килограмм. Тихоходики такие. Ну и все. И даже если с ним что-то случается, да, гибнут планеристы в небе уходит так из жизни. Ну, что в этом такого страшного? Вот мы летаем, у нас шанс, что мы на какой-нибудь дом упадем? Да мы летаем в таких местах, где домов-то нет. Ну, посмотрите, ну, где там дом? Вот холмик, там все. Есть, конечно, если летать над городами, там носиться, но такого-то в общем то я не делаю. Обычно это горы какие-то. Ну, не ладно, не суть. А как проходит в в Литве? Не проходил. Я проходил, единственное, что я... У меня есть лицензия Ультралайт, я показывал ее. Это самолетик, вот как раз 495 килограмм бессрочная то есть она пожизненная и действует пока у тебя есть на руках справка э, медицинская на, водите, ну, на водительское удостоверение ну, это водительское удостоверение это я сходил к двум врачам правда я получил заключение тоже от нарко и психа в литве и в другом месте мне ну, по кругу тоже зрение там -то, еще что-то ну, кстати получилось mm -hmm. дольше чем во франции но не дороже 40 евро все Влэк, как класса 2, получается, в Литве, но ну, вот я, например, сейчас в Литве делать не хочу по той причине, что ну, я могу использовать французский единый в Европе. Я знаю, что первичный Влэк будет муторный, там стоит в районе 300 евро в Литве, и там почти как в России. То есть там куча этих специалистов, там какая-то середина между Советским Союзом и Европой. Вот получилось, вот. не в обиду литовским этим бом как это бомбом бумагомарателям этим бюрократам но ну, вот действительно где-то посередине то есть много хорошего из Европы и много вот этого вот маразма медицинского из Советского Союза осталось где требования к пилотам были совершенно там другие не такие как сейчас в Европе на Боинге можно в очках летать спокойно никаких проблем ну кстати может быть сейчас в России требования поменялись на первый класс, и там в очках можно летать, еще что-то можно. А почему про первый класс еще хочу поговорить? Дело в том, что, чтобы работать инструктором в России, нужен первый класс. То есть у меня сейчас второй класс, я могу летать в Европе инструктором. Но в России нужно первый класс. Хочешь ты инструктор там, не знаю, ну вот планера инструктор, какая тут нагрузка, какая тут вот, не знаю, вот. А основание такое, что ну, такое здоровье должно быть, чтобы вот сел к тебе курсант, ты в копыта не откинул в небе. Это про это уже говорил тоже. Но мы теряем в этом случае огромное количество пилотов с опытом. То есть здесь летает куча инструкторов в Европе. Вот Клаус Ойман там, там 68 лет, по моему. Клаус великий пилот, у него 60 рекордов мира, из них 23 действует поныне, Он летал 3000 километров. Почему сейчас Клауса списываем? Потому что он видите ли там на первый класс не, не, не прокатывает. Да меня учил летать. Тоже, тоже, давайте спишем там. Ну, если вот пойти с первым классом, так тут планеристов по, по сути не останется. И вот в этом, Сереж, попробуй сейчас вдоль склона пройти, потому что северный компонент легкий есть. Вдруг мы сейчас на этом склончике чуть подпарим. Ну и до дребром прогуляйся. А по VLECO, что еще осталось, наверное, добавить. Не бойтесь его. Если у вас не получается сдать влек, э, э, ну вот вы можете прийти где-нибудь в Москве, пойти в самые там есть ну, почитайте на самом деле отзывы пилотов там в интернете может быть еще какое то видео посмотрите а, смысл в том что не все м -м, вот эти заведения которые уполномочены там делать этот лайк работают одинаково то есть, есть некоторые люди человечные а есть бесчеловечные ну и вот как у меня мне повезло же с бабушкой повезло то есть она вот меня пустила так бы сказал нет не знаю что-то идеально я, а, я же не знал что в Европе так просто влэк получить можно. Поэтому попробуйте почитать и попробуйте поехать в то место, которое ну, все-таки больше лояльно к пилотам, особенно часто лояльно к пилотам-планиристам, потому что люди, которые работают в этой системе, они тоже понимают, что требования избыточные, просто требования поменять крайне сложно, то есть давайте попробуем сейчас, типа, а давайте сделаем, чтобы планиристы, инструктор-планирист мог летать со вторым классом, вот этого давайте. Давайте, а кто ответственный будет? А вот Вася будет ответственный. И Вася думает, да, и что, я сейчас подпишу бумагу. Потом какой-нибудь инструктор квакнется. И что, Вася в тюрьму? Или там, не дай бог, выговора, еще кресло потеряет, Да ну, в пень. Кто мне там этот пилот? Да никто. Пусть они лучше, летают только лучше, и все. И здесь принцип такого произвола, когда... Чиновники ну, уже прикрыли свою жопу Вот кто-то придумал А теперь, чтобы ее подоткрыть Нужно совершить массу непонятных усилий И непонятно кому это нужно Кто это будет делать Пилоты, конечно, все да, но ну, а что не решают Вот, но при всей вот этой вот жуткости Есть адекватные Я не буду называть точки, чтобы сейчас Не палить людей и так далее Но я точно знаю, что в некоторых местах пройти вот эту комиссию можно значительно проще. Тут не вопрос каких-то денег и взяток. Ничего подобного сейчас нет. Было раньше, можно было... Да даже не лэк проходился за деньги, а просто справка делалась Сейчас такого нету, поэтому проходите честно, никуда ничего от этого не изменится. Единственное, что бывает такой произвол, когда... Ну, это мне сами врачи говорили, что раньше нам говорили, что там можно... там кто-то что-то куда-то принес, и там, в конце концов общий кассу шло и всем врачам было хорошо, ну или там начальство какого-то. А сейчас э, этого нет ничего, то есть, ну как, ну, как можно назвать, взятки не берут, или брать невозможно, или страшно, или еще что-то, ну, хорошо на самом деле. Но есть такое негласное указание, что давайте-ка мы заработаем на процедурах, то есть, центр медицинский в этом случае назначает кучу проверочных процедур. Ну, например, у меня 44 оборота на сердце. А давайте мы Волкову значит, назначим вот это, это, это, это, это, это и посмотрим. А вот как вот? Есть, нет у нас нездоровых, есть недообследованные. Ой, здоровых нет, недообследование. есть недообследованные. И назначением таких различных процедур, во-первых, ну какие-то деньги контора зарабатывает. Вот, врачам на зарплату. Но ну, это, понимаете, какой-то такой вот кривой косой путь, постарайтесь, чтобы вы имели шанс избавиться от этой ерунды, чтобы вам все-таки не приходилось вот таким образом проходить медкомиссию, сдавая там 25 еще анализов. То есть тут повторю, что просто нужно попробовать найти центр, который адекватный, с хорошими людьми, потому что людей с хорошим, хороших людей все-таки на планете хватает, и действительно есть врачи с идейные, с чистым сердцем, с хорошим настроением, вот я бы мечтал на ВЛК попасть к таким. Мне придется проходить ВЛК Российской Федерации, потому что я, с учетом того, что мы сейчас планируем летать на реактивном планере, у меня есть лицензия гашная, чтобы она работала, нужно будет сделать ВЛК. Но в данном случае удобно, что я могу свой влэк французский перевести на русский язык, показать, и тогда у меня процедура значительно смягчается. То есть это тоже определенный путь. Все, друзья, у нас будет сейчас проверка запуска мотора. Врубай. Ну, мы это, кстати, тоже запишем. Нужно посмотреть песни консервации, как работает наш двигатель. А работает он хорошо. Сейчас его выпускаю. Сереж, соточку держи, закрылок на 6. Так, моторчик вышел, включаю зажигание, снимаю с тормоза. От винта запуск. До новых встреч, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Приезжайте в гости летать, присоединяйтесь к нашим проектам. А главное, смотрите канал и комментируйте, ведь это лучший стимул для продолжения работы. Эхей!